здравствуйте мое дело бюро представляет обзор самых интересных новостей законодательства за прошедшую неделю сегодня в выпуске планы по выходным 2023 новые расходы за счет фсс тонкости заимствования персонала новые валютные дозволения налоговый прогноз планы по выходным 2023 в новом проекте правительство озвучило планы по выходным 2023 года. Предлагается выходные дни, совпадающие с нерабочими праздничными днями 1 и 8 января, перенести на 24 февраля и 8 мая соответственно. Новые расходы за счет ФСС. 1 июля финансировать за счет ФСС можно больше расходов. Так, в перечень предупредительных мер по сокращению производственного травматизма добавлены расходы на бесплатную выдачу молока, занятым на вредных работах, а также на приобретение приборов, устройств, оборудования для безопасного ведения горных работ. Дополнен, соответственно, и перечень документов, необходимых для обоснования этих мероприятий. Тонкости заимствования персонала Минтруд выпустил масштабные разъяснения по заимствованию персонала. Напомним, в связи со сложной международной ситуацией предусмотрен особый порядок временного перевода работника от одного работодателя, приостановившего деятельность, к другому. На время такого перевода действие первоначального трудового договора не прекращается. Работодатель по месту временной работы заключает с работником срочный трудовой договор. Поскольку получается, что работник в этом случае везде поспел, то есть остается занятым как у одного, так и у другого работодателя, то, например, СЗВМ должны сдавать оба, а вот СЗВТД только новый работодатель. Новые валютные дозволения. Очередные послабления в сделках с иностранными партнерами. Разрешено приобретать недвижимость у недружественных иностранных компаний и подконтрольных им зарубежных лиц при введении расчетов через счета типа «С». Также разрешено оплачивать доли в имуществе, в том числе уставном капитале, при расчетах в рублях или валюте дружественных стран. Если оплата производится в валюте недружественного государства, сумма такой операции не должна превышать 15 миллионов рублей в эквиваленте. Налоговый прогноз на цифровой платформе msp.rf запущен цифровой профиль предпринимателя. Благодаря этому инструменту организации и предприниматели могут быстрее и проще получать на платформе необходимые меры поддержки. В первую очередь финансовые – это рготные кредиты или субсидии. Вступил в силу закон о параллельном импорте. С 28 июня не является нарушением использования результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в товарах, перечень которых утвержден Минпромторгом России, а также средств индивидуализации, которыми они маркированы. Это позволит стабилизировать цены на ввозимые в страну товары. С 1 июля этого года при обращении за медицинской помощью можно предъявить по своему выбору полис ОМС на материальном носителе или документ, удостоверяющий личность, а для детей в возрасте до 14 лет – свидетельство о рождении. Полис ОМС можно получить также в виде штрих-кода через портал Госуслуг.